Те люди, мои знакомые, друзья, товарищи, родственники, близкие и так далее, кто смотрит телевизор, деградит. Почему? Потому что путинская пропаганда, малокосная, заширенная и прочее, она действует, разрушающая подсознание. Ведь в чем смысл, суть путинской пропаганды? Она обращается, минуя сознание, на самые низменные инстинкты. А да какие низкие инстинкты? Нас унизили. Мы были, были супердержавы, а теперь нас унижают, обижают, мы теперь не супердержавы. Мы были великой страной, а теперь у нас там территории меньше, влияние меньше, армии меньше, население меньше, а с нами никто не считает. И вот, вот этот великодержавный синдром, вот это вот э, стремление надувать щеки и э, при этом ничего не делать для развития страны, да, она вот э, эта пропаганда, как, как вот Германия была, чему там нацисты при к классе Германии? Германия чувствовала себя униженным. И в результате вот этой униженности был синдром, там, что нужно это величие вернуть, и вернули методами, абсолютно формируя нацизм, который принес огромные несчислимые беды, самые страшные доктрины 20-го столетия. Вот я думаю, что путинская пропаганда примерно похожа на пропаганду гиперскую пропаганду. Она бьет по инстинктам. Вот, наверное, эти факторы все и привели к тому, что наш народ сегодня унижен, оскорблен, обобран, обокран. Так сказать, отнято человеческое достоинства, отнято и права и свободы, а теперь и колбасу. А это неизбежно. И он пока не в состоянии связать свои ужасы своей жизни главной причиной этих ужасов с отвратительной, ворующей, так сказать, безнравственной, аморальной власти, которая к тому же еще узурпирована кучкой группы людей, достаточно большой целью, индукторная бюрократия. Этот эта милокатурная является бенефициарем этого режима, у нее нет никаких моральных, нравственных норм, у них нет никаких доктрин, у них нет никаких идей, у них нет никакой идеи там, и э, мысли о развитии страны и благ страны. Они пришли просто воровать и грабить. И угнетать народ до тех пор, пока хватит силы, оружия, денег и пропаганды. Вот э, слепок, вот диагноз нашей великой держави, который сегодня, к сожалению, мы можем поставить Путинский режим, 21 год, у меня внучки 22 год, она ровесница путинского режима. Чудовищно, ну вот смотри, Чудовестно. да, но мне непонятно только одно, Но там Германия была унижена Версальским договором, проигрышем да? войне, потом ржаную марку нужно было воткнуть, чтобы людей хоть накормить, хоть чем-то, хоть говном каким-то и так далее, то есть, был все плохо. Приходит Гитлер, начал какие-то дороги строить, там что-то подбросили, накормили, э профсоюзы создали соответствующие, дали работу, дали еду, и нормальную еду, кстати. Остановили инфляцию. Да, да, да, да. И, и тогда понятно, почему народ, ну, он за колбасу, да. А у Путина какая колбаса? Путин наоборот, все отобрал, люди сейчас фактически голодны. Сначала дал колбасу. Давай вспомним, нулевые годы реально. Экономика mm -hmm. реально росла. Она не росла за счет наших талантов, наших там, условий и так далее. Она росла за счет благоприятных и обстоятельств на мировых рынках. Ну, грубо говоря, мы добывали одну и ту же бочку нефти. То она стоила 20 долларов, а то она стала стоить 120. Тот же самый труд мы стали продавать в 6 раз дороже. А че? Классно. И все сказали, о, это Путин. На самом деле это не Путин. Это мировая конъюнктура. И мы просрали, извини за выражение. Мы полностью просрали вот этот благоурядный период, когда можно было взять огромные ценные доходы, вложить в инфраструктуру страны, создать современную экономику, создать науку, создать технологические производства, и идти вперед, как это сделала там Япония, как это сделал там э, Сингапур и так далее, но ну, многие страны, как это сделала Германия. И многие европейские страны. А мы продолжали ковырять землю, добывать эту бочку, добывать это количество газа и э, кайфовать. А потом лапа кончился. Поэтому люди подумали в левых годах, что вот она, ну, жизнь-то, ну, хрен с ней, немножко потерпим. Конечно, там перегиба конечно, там отняли выбор губернаторов, конечно, начали уничтожать местное самоуправление, конечно, там начали каких-то чудиков на площади требующих свои права по 31 статье Конституции плющить и колбасить. Но все это нас не касается. У нас-то колбаса есть, машина-то есть, ипотека есть. Мы стали жить лучше. Да и хрень с ними со свободами. А потом лампа кончилась. Бочка опять перестала, так сказать, быть 120-140 долларов. Бочка стала стоить 40 долларов. И опять мы вернулись к тому уровню, с какого ушли. Да потом еще их в один период перестали покупать эти бочки, потому что, оказывается, лучше нефть в этих бочках у арабов, она дешевле, качественнее и без всяких примесей идет. Вот. Ну и вот, собственно говоря, с этого началась серьезная экономическая, Ну, а, то есть понятно, что экономика была завязана на административно-командной системе, на системе коррупции, на системе кормления, такая экономика неэффективна, она не может работать. Ну а потом начали всех выдавливать, умных, талантливых, одаренных, способных к бизнесу, к науке, к к каким-то там творчеству, к политике к правильной. Вот и что произошло с страной. Сейчас страна дуреет, вся страна спивается, страна деградирует. Телевидение превратилось, в дебил ТВ, там пропаганда превратилась в Геберсовскую пропаганду. Геберс еще наверное, поучиться должен в некоторых моментах. Еще так сказать, мы уже произошли по степени обмана и всех этих распятых мальчиков и так далее. То, что вот сейчас имеем. Ну, а потом, когда уже народ потерял кровавую и свободу, и очень просто стал их угнетать. Создали гигантские структуры вооруженные, стали кормить их. Эти структуры сейчас защищают власть, гнобят народ, бьют, избивают, лишают, лишают всех, так сказать, возможности протестовать, критиковать власть. Накинули, так сказать, цензуру, платок, цензуру. как это повестка, не повязка, что маску цензуры, Калимок, нет, кляп цензуры запихнули каждому. И начали, ввели полицейскую хунту, и начали уничтожать всякие остатки демократии. Ну, вот, собственно говоря. Да. Это будет, это только цветочки, Вячеслав, это цветочки, ты же понимаешь. Конечно, понимаю. Ягодки впереди, ягодки еще впереди, мы до да, ягодки еще не дожили. Если бы мы не понимали, мы бы не хотели все это изменить еще в семнадцатом году. Вот смотри, ну, они воруют, они там себя ведут очень нехорошо, и так далее, и так далее. Но никто же не составляет их быть дураками. Они ведут себя как абсолютные дебилы. Вот сегодня я прочитал... И, и, а и, можно посмотри... убрать слово как? Ну, да. Конечно. Нет, ну, но, понимаешь, есть причем две категории. Одни, я э, э, э, как я называю, ебанутые, извиняюсь, уважаю, а другие ебанутствующие. То есть, они юродствующие, они придуриваются. таких, ну там не -не -не -не -не. Ты же понимаешь, я, я а, и я... они не ебанутые, они придуривающиеся, ебанутствующие. Не, ну там есть и клиника, да, уже. Я заметил один процесс. Я вот там заметил для себя, и я был очень удивлен, долго осознавал этот процесс. Идет интеллектуальная, нравственная, и интеллектуальная, и умственная деградации людей, сотрудничеих с властью, находящихся с властью, во власти и сотрудничеих с властью. Я же этих людей знаю всех лично, ну почти всех, основных, да? Ну да. Я этих людей видел в разных ситуациях, я их видел там с 2000-х годов. И я могу сказать, многие из них были весьма умными, грамотными, не людьми. Но во что они сегодня превратились, ты говоришь, как они а, дебилы, да не надо слово как. Они сегодня деградировали умственно, интеллектуально, творчески. Они сегодня деградировали по всем параметрам морали, нравственности, совести, чести и так далее. Ты даже не можешь представить, насколько низко они... Э, ну, я, я сейчас не хочу называть фамилией. Я просто очень многих людей ну, уважал, так сказать, ценил. Но когда я смотрю, во что они сейчас превратились, меня охватывает ужас. Меня охватывает ужас, ладно. Потому что я понимаю, что это, это совершенно другие люди, чем те, которых мы знали там 15 лет назад. Они совершенно другие. Они абсолютно деревянные. Они абсолютно ничего не понимающие. Они зажравшиеся, они потерявшие остатки совести. И когда я вижу, вот кто нами правит, меня охватывает ужас. Я просто понимаю, чем это все закончится. Деградация идет не, не, не, не, не, не, не имитационная, поверь мне. Я сначала сам думал. Когда я приходил, приходил в Кремль, там, в одиннадцатом году еще был депутатом, ну, там, со многими на ты. И мне начинали рассказывать какие-то вещи, я сначала по первости, по глупости, думал, что это троллинг такой, тонкий юмор. И сейчас мы все вот рассмеемся. И скажут, да ладно, меня по плечу скажут, но ну, тебе еще правда что, Неужели ты думаешь, что мы такие идиоты? И я все ждал, когда же все рассмеются и скажут, Ген, ну ладно, ну, вот, ну, попался ты на улицу, ну вот мы тебя накололи, Конечно, мы не такие. Я же время этого ждал, момент, первое время. А потом я понял, смотрю в них глаза, я смотрю, так сказать, в их... Безумные выражения, я понимаю, что они всерьез. Я понимаю, что они вас сами в это вовсю верят. Что они искренне, что они уже, так сказать, потеряли адекватность, политическую адекватность, жизненную адекватность, профессиональную адекватность. И я начинал с ужасом понимать, что с ними происходит. Это, это какая-то. Но ну, вот показывают там какие-то страшные фильмы, когда люди превращаются в зомби, это какая-то болезнь. Вот это что-то очень похожее на болезнь которая вызывает тотальную деградацию личности. Я тебе могу сказать, что те люди сейчас, которые во власти, люди, тотально деградирующие многие годы. И это очень страшно. Там, конечно, еще остались какие-то люди с более-менее адекватными мозгами, но их, во-первых, все меньше, и влияние все меньше. И поверь мне, это я сам был, я на каком-то 60-каком-то году, или там каком 50-каком-то конечном году жизни, пришел к этому неожиданным выводам, что это не имитационная деградация, настоящая, самая самодеятельная. Это ужас. Да, okay. Посмотри, что они говорят, да, ага. посмотри, что они к чему призывают, ты посмотри, во что они верят. Я хотел как раз сегодняшний пример, там Бастрыкин выступил в этом Петербургском университете на своем факультете, где он учился с Путиным, он там такого наговорил, я просто, не, я знаю, что он, в общем-то, слабоумный, но что такая степень слабоумия, я вот рассказывал. Прочитаю прям кусок, это обязательно надо услышать. Это прямая речь Бастрыкина. Показали недавно одного губернатора, главой э, муниципальной, не помню какой-то территории, вот он по удаленке общался со школьниками, разговор такой, вы нам... А, и разговор такой, вы нам обязаны, говорят школьники, то-то и то-то и то-то, а он такой либерал-демократ молодой, хочет на выборы пойти, записываю, что вам еще надо, и оператор почему-то показал грязный вход в школу, заваленный снегом, я бы на субботник отправил бы вас, школьников, туда сначала, уберите за собой, за собой, а потом требуйте то-то и то-то и то-то. Это вот сказал Бастры. То есть, он бы школьников отправил на субботник. И вот этот человек, который облечен властью, серьезной властью, возглавляет Следственный комитет, считает, что школьники должны убирать снег, тот, за который уже уплачено 10 раз, и там есть люди, которые обязаны. То есть, он не сказал, что надо людей привлекать к уголовной ответственности, которые снег не убирают. Понимаешь? Но ты... Это, ты, это ты сейчас на бытовом уровне, да, там на произнес речь? А давай вспомним такое, что мы все, сдох... мы все попадем в рай, и не все сдохнут. Да. Президент великой ядерной державы, ответственный за судьбу мира и цивилизации всей планеты. И говорит ведущий телеведущий, который там, по-моему, совсем выжил из ума, и он говорит, что только Россия способна превратить Америку в радиоактивный пепел. Не, да. ну они тут могут придуриваться. А этот же не, не придуривается, не он студентам-юристам да. это говорит. Они не придуриваются. Вот самый страшный. Вот, вот пожалуйста, я тебя прошу, выкинь это из головы, что они придуриваются. Они не придуриваются. Они такими стали. Они стали такими. Мы это должны понимать. Те, кто этого не понимает, мы стараемся это объяснить. Те, кто не хочет понимать или слушать объяснение, но он дурак вот Поэтому я тебе уверен. Я, я, честное слово, я сам в шоке, нахожусь. Когда я вижу, они-то остаются низко. Я посмотрю, что там нисут. А посмотрю, что Медведев говорит. А посмотрю, там чего говорит э, Володин. Путин это и есть Россия. Нет, не Путин, нет России. Володин с какого дуба переп... упал? Каким местом? Но, нет, прости, придуривается пожалуйста. всю жизнь, Володин. Но он не придуривается. Он не придуривается. Для него действительно нет. Но как же Путин сказал? Зачем, так сказать, тогда мир, если в нем там не ну будет да. какой-то какой сильной России. Нет, по Володне, я тебе могу один случай рассказать. Это был там какие-то лохматые 90-е, я зампред Думы, он вице-губернатор. Я к нему зашел, что-то я был в правительстве, какие-то вопросы нужно было решить, что-то, или какое-то там заседание было. И я захожу в кабинет, но ну, мы дружили. И он мне начинает, наш там всенародный избранный губернатор, там какую-то херню. Я сижу, я говорю, Слава, да ты остановись, ты не на трибуне, ты, ты что загнался про этого дурака, ты мне там что он всенародный избранный и так далее. И он мгновенно, вот как я сказал про этого дурака, он переключился мгновенно. Ну да, там как-то, да, там типа загнался. И уже пошел нормальный разговор. То есть... Он, он мгновенно переключается, если он понимает, Знаешь, что это было? не в его пользу. Да. В Вячеслав, когда это было? В 96-м, наверное, в 97-м. Ну, лет назад. Ну, да. Но с тех пор э, Вячеслав Володин стал совершенно другим человеком. Я вам и... уверяю.